Нема, на жаль, в Украине э, правосудия, и при этой в его и не будет. И это навот не себе сказать, когда людей, которые сегодня э, осудят ни за что, которые сидят ни за что, этих малолетних примутся, это забороны, они ничего не дадут, потому что, когда это не разумела Улада сегодня, то уже поздно разумеется. У меня э, жонка не палец, никто не палец в семье. И не перед ними не емко, а лишь вывести ты не мог. Это будет порушение, великое порушение. Первые месяцы вот по той дорожке ходили эти хлопцы. И довольно думали, что я выйду уже не очень мне потребно. Я уже запрашивал, хлопцы зайдут на горбатую, чтобы ходить, уже холодно в этом плане. Но менялись проза один и две, Ну а потом перестали ходить. Ну а так первые месяцы ходили бедоваги. Когда ты не можешь зайти до ампасадоров, до соборов, они за меня. Мне нельзя выходить. Мне навод нельзя сходить до суседа выходить. У нас так само не могу зайти. И на супер, так само я зайти не заборонено. У соседа, навод когда он подлится, и будет некая проблема, заборонено. Придусь, а я у соседа, это будет порушение. Навод припьем гробату раз. В неделю в субботу, в неделю, в выходные дни. Я не могу выйти с хаты, только могу с 7 поверха спуститься на первый поверх, там, где есть эти паштовые скринь, поглядеть свою скриню и подняться назад. Вот это шлях воли в выходные дни для тех, кто отбывает домашнюю химию. Кто-то выписал, и мне приходит каждую субботу в этой ранее коли... а это было то, вот в этой годости только когда вот, посадили кто это сделал чтобы мне может веселее было читать нечто в этом плане ну дякую кто это сделал ну, безумно я вот публично говорю дякую этому человеку это моя внучка я это я ей моревала и она все пойду вот покажу где она шенешь-то я, я уже 10 лет я уже метр 54 да, Высокая у О, это спальня. Малинки, это, это налепки некие, я не знаю, а это уже фарбой продлило, но это на день на родину, я нарисовала это, ну, фановный подарок, я вот, обернулся. Говорит, ну ты ж не в турме, Так, не в турме, А лишь выходные, это своего рода турма. И чекаешь хоть чей бы вечер. Хочешь по неделях, чтобы выйти на прачу. И когда ты выходишь с ранку на прачу, я ранее стою, выхожу, вот ты отчуваешь, что ты вот сейчас как раз на воле. Патрульные, а службовцы, хлопцы молодые, я приходят частей. Ну а в все точные дни приходят офицеры. Они должны прийти, поглядеть на меня в тварь. Я не протокол должны назначить, какие часы они были, были тебя на месте, ты был я привозен, станешь, я не хворы. Мусишь неким-то чином подпорядковываться вот этим инструкциям, что ты должен делать, что ты не должен делать. И скажу ще я вот так вот думаю, сколько я вытримую вот в этом режиме. Я не думал, что это у меня неким чином с что ты был старшиня, а зараз не старшиня. Люди приходят и говорят, Игнать Федорович, ты был лидером, ты им застався, а лидер это не посадок. Ну а что далее за разговоры про некую там амнистию, я на это не думаю. Потому что я упомянул, что мое прозвище под амнистию никаким чином не подходит. Тут продаются только э, некие пирожные, торты, кава, гармата. Сюда я могу зайти по А вот рядом, там, где можно еще пообедать. Я тут и зайти не могу. А чему? Заразу один побачу. Мне надо заходить ты эти ну, помешки, где сегодня разливает спиртные напои. Пусть таким это называется домашняя химия. Ходи и поглядай. Ни в театр, ни в концерты я никуда жутко не могу сходить, потому что там так само есть буфеты. И можно еще сказать, что ты пришел в буфет и там не воду пил, Пив, некое, пиво, пиво, некое вино, то что можно придумать? Как придумали эту справу, так можно придумать и дальше. Можно зайти в парикмахерскую, можно зайти до врача, в аптеку. А если отключить горячую воду, то в лазни сходить это уже проблема. Потому что там в лазни разливаются, кроме воды, разливаются пиво. А это уже алкогольный напой. И тому придется писать, Заяву отпустите мне помыться у лазню, потому что нема горячей воды ⁇ На вот выйти по выходишь на балкон и можешь только назираться сейчас шмат, как летают стрижи. И гниеготь ты никогда не обращал увагу, Ну, лишь летались на какие-то тушки, бог и нехай летают. Раньше обращал внимание, это клёныцы, там некие имшицы. Верба, сейчас люди час ухопаю по на флаг. Любая влада повинна ведеть, что большинство далеко не за все бывает права. И тому, треба, как рухаться на первое, нужно слушать меньшинство, конструктивную критику и разуместить далее. Рабить выглядит, что ничего не было, а все это законно, ну, на тоже жить тогда, когда за этим походится. Ни За порог мне выходит нервно. Всего на левого. До встречи в будние дни.